Здравствуйте, многоуважаемые зрители канала Заметки Нумизмата, на продолжаем наши беседы, встречи, разговариваем о золотых монетах, сегодня немножечко поговорим про золотые монеты второй половины 19 века. И напомню вам, что исторически 10-рублевые золотые монеты всегда назывались в Российской империи собственно, империал. Половина от этих монет, 5-рублевые монеты, полуимпериал. Но так уж сложилось, что весь XIX век, больше точнее, его часть, империальные монеты большими тиражами не выпускались. Фактически, после правления Павла I и вплоть до реформы 1886 года основной золотой денежной единицей, выпускавшейся в Российской империи, были пятирублевые или полуимпериальные монеты. И тем не менее, если вы взгляните сейчас на монеты, лежащие передо мной, то увидите, что одновременно в некоторый период времени, точнее в 1870-х и начале 1880-х годов в Российской империи все же выпускались два номинала монет. Одна из них, большая по размеру в данном случае, как уже мы и говорили, является полуимпериалом 5-рублевой монеты, а другая, Практически такая же по внешнему виду, исполнению, но только меньше размером трехрублевая монета. О трехрублевиках часто забывают, хотя именно три рубля являлась условным номиналом червонца. Три, а не десять, и именно три рубля назывались русскими червонцами, когда появились образцы первых платиновых русских монет номиналом 3 рубля, то министр Конкрин и писал в письме к своему далекому немецкому другу Александру Гумбольту «Присылаю вам образец нового русского червонца 3 рубля в платине». Это уже позже, в советское время, из-за соответствия веса и размера нового советского червонца, который мы чаще называем сеятелем, с царской 10-рублевой монетой, именно 10 рублей стало символом советского червонца. Имперский же червонец 3 рубля, и образец такого червонца перед вами. Трехрублевые червонцы выпускались в золоте с 1869, по 1885 год, то есть период правления Александра II и начальный период правления Александра III, вплоть до реформы, извинившей облик русских банковских монет с 1886 года, напоминаю вам, банковские монеты стали в Российской империи портретными, а до того пускались вот такие беспортретные монеты. С одной стороны которых был имперский орел, а с другой номинал 5 рублей и дата выпуска, 3 рубля и дата выпуска. Ну а появились в свет золотые червонцы, то есть трехрублевые монеты в 1869 году после определенных событий, о которых мы с вами еще поговорим в других наших передачах. Итак, в Российской империи червонец – это 3 рубля, а 10 рублей – империал. В данном случае вам представлена 5-рублевая, то есть полуимпериальная монета времени правления Александра II и червонец – 3-рублевая монета времени правления Александра II. Смотрите наш канал, задавайте вопросы.